Итак, всех приветствуем. Сегодня у нас 22 сентября. И мы начинаем ежедневный обзор рынка. Начинаем мы его с фьючерса по евро. Смотрите, какой у нас был вчера план. План был следующий, что цена корректируется вот в эту область. И здесь мы собираем шорт. В шорт мы зашли, но дальше на продолжение тренда нам не дали. То есть здесь была огромная лимитка. А вот, кстати, она и осталось давайте посмотрим насколько она здесь на тысячу контрактов то есть вы видите насколько она большая по сравнению с другим стаканом то есть это манипулятивная заявка которая не дала цене уйти ниже что же сейчас а сейчас происходит следующее что за счет этой заявки до да, за счет заявления марио драги мы пошли дальше наверх плюс есть новая эскалация конфликта то есть опять северная корея э, мускулами играет и обещает взорвать супер водородную бомбу да? то есть в связи с чем доллар начинает потихоньку падать но ну, падает он намного сильнее нежели евро и в связи с чем евро то и растет опять же таки насколько я понимаю евросоюз для северной кореи не является таким прямым такой прямой источником Блин, как лучше сказать, -то. источником угрозы, в общем. В связи с чем, ну, вот на этой эскалации, плюс счет, за счет заявлений э, влиятельных лиц, у нас происходит вот такой вот разворот по рынку. То есть, что мы можем сейчас наблюдать? Мы можем наблюдать э, вход от недельного паца То есть, посмотрите, по факту у нас э, подтягивается потихоньку наверх месячный динамик да, то есть, самый поторгованный объем, и непосредственно недельник. И вот примерно вот в таком коридоре начинает зажимать. По потенциальным целям, да, по потенциальному движению, то есть что сегодня будет. То есть смотрите, ну во-первых, вот у нас вот проторговка, мы к ней вернулись, мы протестировали вот этот объем Big Print. и сейчас вполне можем скорректироваться ниже. На самом деле этот трейд не такой уж и позиционный, как может касаться, да? То есть как раз здесь был реверс у меня, а в первую очередь движение к данному big print, да, где вот снести чьи-то стопы, возможно, и продавили рынок выше. Поэтому логично, Сейчас, я думаю, переставлю без убыток. Order и будем наблюдать за ситуацией. Далее. А далее что может быть? На самом деле я вижу два варианта развития событий по евро-доллару. Первый. Движение ниже и возможно коррекция обратно к возможно даже к без убытку от данного биг принта. Второй вариант движение в данную область, к данной лимитке к, ди к месячному динамик леву, и уже здесь какая-то коррекция. Это как говорится первый и самый наверное возможный вариант развития событий. И больше чем допускаю, что с в районе биг принта сколько у нас тут? Через через 200 тиков ровно позицию придется закрывать не факт, что пустят, но тем не менее если пустят, мы видим, какое количество принтов было здесь то есть здесь и сносили стопы, это очевидно и видно плюс снесли стопы шортистов дали объем проталкивающий и пошли дальше наверх то есть смотрите как же лучше сказать да. По факту, то есть здесь был снос, а, снос стопов шортистов, далее такой полуфлет под, под закрытие дня, набор новых, э, новой позиции, новые тенденция и движение наверх. То есть, в принципе, если вот мы сделаем, то примерно в район 1.19, да по факту 1.19.900 цена может упасть, но в любом случае здесь я цену буду поджидать, то есть примерно это будет выглядеть у меня... Вот Order placed. Так, Order cancelled. Вот Order образом. placed. То есть пока take profit поставлю по поводу разворота будем посмотреть, может да, может нет. А, в любом случае здесь я цену буду ожидать. Ну и давайте вот так. Order placed. На всякий случай там будем посмотреть. Так, по потенциальному движению наверх. На самом деле. Мы до сих пор находимся в данном большом канале, мы никуда не вышли, в связи с чем пока нет никаких подтверждений, что цена сможет пропить данный уровень. В связи с чем можно аккуратно с подтверждением пробовать заходить отсюда в продажу от уровня 12820 с целью, опять-таки достаточно краткосрочной цели, я думаю, ну, примерно вот сюда. Давайте вот так вот сделаем немножко некрасиво, но тем не менее чтобы можно было разобрать то есть движение вот сюда и движение вот сюда то есть, если все таки мы сейчас пойдем наверх то примерно вот такое движение мы можем увидеть это же касается фьючерса на евро нефть да? Фьючерс на нефть Смотрите, точно так же мы находимся вот в таком большом канале более того у нас есть еще и вот такой канал да, то есть восходящий то есть потихоньку понемножку мы движемся наверх то есть слои не обновляется хаи как мы видим обновляется плюс неоднократно данная середина канала то есть здесь она отрабатывала, здесь отрабатывала здесь, здесь, ну и так далее и тому подобное. То есть сейчас по факту нефть отбилась от середины данного канала. Если быть точнее давайте сделаем его попрозрачнее если быть точнее то есть мы сходили к открытию дня возможно кого-то зацепили дополнительно и по факту ушли и по факту мы ушли вот отсюда да? то есть если вот так вот натянуть то есть это у нас импульсный print, импульсный бар у нас стопов. это у нас кластерное вливание которое останавливает рынок и по факту из данной области 50.71 50.78 цена сейчас и ушла то есть, что может можно ожидать лично мое мнение цена движется вот сюда к уровню 50.30 50.20 Самый максимум, что мы можем увидеть по цене. Это 50, 18, 50, 22. Это лично мое мнение. В связи с чем стоит. Давайте. То есть все. Это можно убрать, чтобы нам не мешало. И, в принципе, это я вам показал уже, откуда ушли тоже убираем, чтобы не мешало. В связи с чем? Ну, давайте один оставим, который повыше. Есть чем имеет смысл искать на данный момент продажи с двумя точками, первая точка, да, первая область, где имеет э, смысл прикрывать позиции, это у нас 50-40, это у, на, это у нас под контракта. Вторая область, где стоит прикрывать позицию, это 50-22, 50-18, то есть как раз там снимут стопы и возможно развернутся. То есть вот такая мысль по нефти. Если мы говорим о том что будет продолжение движения то есть э, наверх в принципе оно будет но лично мое мнение не с этих уровней есть э, более логично цене сходить ни э, ниже закрыть здесь зависшие лимитки да, набрать новое топливо снести может быть чьи стопы сделать какой-то ложный вынос и только потом пойти выше то есть, чем на сегодня по нефти лучше искать продажи, да, то есть пока еще точки наход вход есть, то есть как вариант можно попробовать от 50-60, да, то есть вот от этого уровня, но нужно быть аккуратным и вот с этой целью, либо дождаться вот этих двух уровней и попробую зайти выше, опять же таки вот вчера как мы с вами говорили, то есть Раз первая точка на вход, здесь ну, у меня был без убыток вторая точка на вход, то есть ровно меня снесли, big print и, и, и разворот. То есть о чем это говорит, что нефть в принципе можно предугадать, даже не предугадать, а спрогнозировать, составить матрицу движения, как она будет ходить, вопрос только в стопах. Хватит ли вашего стопа. Это был фьючерс на нефть. Индекс S&P 500 на что хочу показать да в принципе то же самое то есть смотрите у нас был канал но в отличие от нефти мы из него вышли то есть вот такой вот канал у нас был и сейчас мы вполне и даже обоснованно заслуженно можем от него отбиться то есть от уровня 2 или даже чуть пораньше 2 цена может отбиться на самом деле лучше взять конечно 2500 это более такой красивый уровень но он всем очевиден и он всем виден вопрос э -э не протащат ли выше остается открытым если мы возьмем фибаныч которая не очень то работает то в принципе да то есть наш подтверждение наших мыслей есть так и по range графику у нас есть Раз уровень. Два уровень. Три уровень. Остальное все закрыто. Так, окей. Окей. Давайте перенесем на часовой график. Так, это можно убрать. И вот смотрите, что у нас получается. Первый желтый стратегический уровень у нас находится вот на этом тризубце. На недельном динамике уровня. Хороший уровень достаточно. Дальше у нас идет 2503, 2501,75 плюс середина данного канала, который неоднократно отрабатывался, и по факту нижняя граница данного канала. В связи с чем, так, это можно уже удалить, это уже не актуально. Так, а так, так, так а снизу у нас 1, 2, 3 скопировано. Ну, замечательно. В связи, с чем? что стоит ожидать, да? Да, что мы можем ожидать по SP 500? Движение. Вот такое движение. Откуда может отбиться? Отсюда. Здесь у нас были кластерные вливания. Неоднократно, да. То есть вы видите, что на нижней границе у нас рынок останавливается. Плюс BigPrint он у нас тоже отрабатывал. Могут заставить? да безусловно, могут. Поэтому первая точка на вход у нас находится на уровне примерно.. 2499 2500 вторая точка на вход у нас вот эта большая область начиная от 2501.75 заканчивая 2504.75 поэтому знаете вот так вот чтобы не засорять график сделаю вот так по середочке в районе 2503 ну а вы не забывайте смотреть что это все таки области от 1 2 3 от трех ценовых уровней можно сходить в продажу вот такая мысль. По S&P 500 это вариант приоритетный. Второй вариант менее приоритетный, порядка 15-20%. Если мы вот прям вот отсюда с этих цен уходим дальше вниз. Можем. В теории, да, безусловно, можем. Тогда где стоит ожидать покупок? В первую очередь как раз таки вот в этих уровнях, да. То есть те уровни ценовые, которые мы ставим как и профит как цель. 24,9075, 24,88. Но может быть чуточку пораньше. Еще можно взять 2, 4, 92, 50. Но на самом деле, вряд ли. То есть при таком импульсе и при такой коррекции, сомневаюсь, что здесь цену могут остановить. Но тем не менее, сегодня с утра как раз именно этот уровень, от которого можно было заходить, он цену-то остановил. Поэтому, тем не менее, будем будем его тоже учитывать. В с чем у вас есть два ценовых уровня, точнее одна большая область и ценовый уровень. То есть 249075, 2450, здесь мы можем ожидать а, потенциального лона. Да, или как минимум здесь цена становится и заплатим, и 2488. На самом деле, если да, то есть при условии, что мы сможем преодолеть данный ценовой барьер здесь мы можем не остановиться, а цену протащить чуть ниже, чтобы снести вот эти стопы. Не удивлюсь если цену протащат вот сюда здесь чем вот такой вариант развития событий у нас есть так что пользуйтесь и торгуйте в плюс золотишко Золотишка у нас стоит в безубытке После вчерашнего ланга, то есть смотрите, мы прекрасно здесь остановились. Да, то есть э, изначально стоп был не такой большой, буквально там один тик не дошли. Я чтобы не рисковать, потому что сделка позиционная и здесь еще в принципе можно поддержать еще. Э, я перенес, то есть увеличил стоп э, еще на 10 тиков, но это, этого не потребовалось. То есть что мы ожидаем? буквально вчера я говорил вот про эту область два объема которые я указывал и ровно от этой области даже от нижней границы мы отбились, сейчас корректируемся поэтому в принципе все идет пока по плану все ожидаемо если тов корейский товарищ поддержит нас своими заявлениями, то золото про продолжит рост потому что золото как мы знаем это у нас инструмент убежища Допускаю, что цена может скорректироваться примерно к уровню 12.96, но, кстати, далеко не факт, и продолжит свое движение. То есть на данный момент по золоту я э, придерживаюсь той же мысли, что и вчера. То есть движение наверх, в принципе, вот с такой вот целью. Да. То есть цель у меня, если мы говорим про глобальную, это вот эта область, нижние границы это у нас... 13.09, верхняя 13.12. То есть 3 долларовая такая 30-тиковая границы И сюда я считаю движение золота. Откуда стоит искать покупки? Как вариант? Как вариант консервативный? Попробуй дождаться движение к уровню 12.96 как говорится далеко не факт по той простой причине что здесь также есть неплохой объем и на уровне 12 семь и 7 здесь в чем то есть цена может скорректироваться то есть в любом случае из данной области или даже чуть пониже то есть вот из этой области есть, давайте вот так и сделаю вот из этой области то есть цена сюда может скорректировать и отсюда пойти поэтому по своей торговой методике ищите подтверждение на обход и заходить опять же таки при условии что цена сюда дойдет может не дойти и пойти прямо отсюда выше вполне может то есть вот от этого OPS она может сейчас отбиться и уйти это у нас фьючер золото когда же она сюда дойдет то есть будем смотреть по обстановке в мире возможно вот здесь будем делать реверс так иена очень такой комичный на данный момент инструмент. Комичный по... комичный по следующей причине. Обратите внимание по перекосу в стакане, обратите внимание на вот такие адовые просто лимитки. Если кто-то что-то знает, в первую очередь я говорю сейчас про крупных участников рынка, то это либо они здесь хотят очень много денег залить в рынок, либо каким-то образом пытаются манипулировать. На самом деле цена еще достаточно далеко и смысл выставлять такие лимитки, ну, не совсем понятно. Опять-таки, где лимитки стоят, тут-то все понятно. Да? То есть каждый на уровень максимально понятен. Но почему они стоят здесь? Опять же таки, начинаем вот здесь, да? то есть со сноса стопов. Следовательно, кто-то, я думаю, пытается залить в рынок порядка 6000 контрактов по йене, да, то есть, значит допуская что ожидается вот такой вот так не, не зависай вот такой вот вынос наверх возможно опять же таки на заявление Северной Кореи а может быть просто защищает свою позицию и все таки настроить дальше шорт ну, ну не знаю посмотрим если судить по золоту то движение вот здесь вряд ли остановится по факту, тут еще как минимум вот куда-то вот в эту область сети. Как раз чуть выше данных лимитов. Будем посмотреть. Так в любом случае, смотрите, данный Big Print у нас не удержал. Пока остается активным у нас месячный под, но входить тем более лимитки не рекомендую. То есть у меня лимитки пусть стоят, ничего страшного. Хотя нет, не пусть стоят, уберу. Входить лимиткой не рекомендую, по той простой причине, уж слишком мне не нравятся эти лимитные ордера. То есть, если их уберут, цена полетит вот очень быстро наверх. Так что лучше посмотреть, во-первых, как цена будет сюда подходить, как будут вести себя эти лимитки, и, возможно, имеет смысл заходить вместе с умными лимитниками выше. В общем, будем сопровождать позицию и смотреть. В связи с чем рекомендация по фьючерсу Йены. иены, Пока посидеть на заборе, подождать, подождать развитие событий. И уже дальше мы будем смотреть, что происходит и каким-либо образом входить. Так что убираем пока направление движения и сидим на заборе. Так, нефть мы разобрали, сид разобрали, золото разобрали. Евро. Евро разобрали. Хену разобрали. Канадский доллар. Смотрите. Канадский доллар вчера у нас был интерес пробовать во первых можно было покупать отсюда это было рискованно тем не менее от уровня 80 980 можно было покупать в принципе давайте посмотрим хватило ли стандартного стопа, да стандартного стопа 150 тиков хватило бы поэтому можно было покупать но этот рейд был бы достаточно такой агрессивный и не внутридневной особо заработать не получилось вот отсюда лимитку мы убрали по той причине что в течение дня да, то есть до клиринга ночного не дошла цена и сегодня ожидаемо мы видим сопротивление в данной области то есть цену пока выше не дают то есть не дают цене пройти выше и пока мы находимся в плюсе что смущает в первую очередь смущает опять же таки вот такие огромные лимитки но снизу их не меньше поэтому особого перекоса нет то есть пока мы ставим вот так посмотрим как будет развиваться события. Единственное могут могут дотащить вот сюда до у нас вторник до самого проторгованного объема вторника вот он это у нас уровень 81 600. Но будем надеяться, что не дотащит и цена развернется, пойдет вниз. На самом деле, пока не все очень мне нравится. Закрываемся нафиг, да? Да, закрываемся. Могут протащить. Order Вновь шикарно. Суперпад. Итак, по канадцу приняли решение мы закрыть свою позицию. Есть возможность, что нас протащат намного выше по Канаде здесь шарта не делать ибо смотрите по иене есть возможность пойти выше по золоту есть возможность пойти выше а вот по евро кстати а по евро то до моей лимитки не дошли буквально один тик супер и могут меня вывести по безубытку ну ладно будем посмотреть как там будут обстоять дела но вот Движение наверх уже не такое гибридовое, кажется. Рада, продолжаем По Канаде. По Канаде... Да, пока стоит посидеть на заборе. Мысль о продажах пока она отменяется. И будем смотреть, куда поведут выше. Могут. Смотрите, ребят. Могут довести вот сюда. Так, нет. Евро по евро тоже закрыл позицию в принципе take profit один был взять не уверен что пойдут ниже не буду смотрите по канале могут довести цену вот сюда и уже только отсюда как только даже не вот сюда а могут все-таки даже до захватить эту лимитку и только отсюда как-то продолжить решение вниз. Опять же таки это при условии, что колация конфликта будет как-то решена. Или опять переведена в замороженную статию. Так что по Канаде лучше мы пока посидим на заборе. Лесть не стоит. целее будет депозит. И последний на сегодня инструмент, но не менее важный, это у нас фьючерс на фунт стерлингов. То есть смотрите. Тот же самый канал. Прям ничего не имеется. Давайте сделаем луч. А лучше сделаем вот таким образом, да? То есть точно так же находимся в канале и точно так же мы набираем позиции. Как вы видите, отбились мы как во вторник, так и в, точнее как в среду, так и в четверг от данного принта. То есть он настолько мощный. То есть настолько крупный участник рынка DCE, что не пускает цену ниже, то есть чем нужно было каким-либо образом пробовать, особенно вчера, но мы что-то как-то проглядели. Итак, по потенциальным точкам на вход, с учетом того, что есть вероятность, что доллары будет дальше дешеветь, цена может скорректироваться вот сюда и от этих классных вливаний может опять-таки тут у нас под под среды, да, сам по торговому объем плюс класс навливания может, но не факт, тем не менее от уровня 3580 пойти выше лично я входить пока в не буду буду ждать выхода из данного канала и уже буду по факту смотреть как ситуация развивается вот. для тех, кто данный инструмент любит и понимает чуть больше чем я его то в принципе данный уровень ценовой 1.358 можно использовать себе во благо. Это что такое? А, с так. Лично я, наверное, дождусь, когда цена выйдет из канала и с коррекции буду брать отсюда. Ну в принципе можно, но как-то, она не знаю, достаточно скользко выглядит могут и ниже протащить поэтому плюс тут смотрите пустота если мы говорим о консервативном входе то мне больше нравится вход вот отсюда то есть вот из этой области но не факт что дотащит поэтому по фунту я бы порекомендовал либо сидеть на забор либо искать точку на вход волонка. и так это был ежедневный обзор рынка всем спасибо если данное видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на нас в социальные сети. Всем жирного, большого профита. И пока-пока. До новых встреч.